Ух ты, и снова я. Александр Кривла, печенье. Ребята, наш цветет Эремурус. Эремурус -э -э цветет. Или еще его называют японская... Свеча. Эремурус или японская свеча. А почему японская свеча? Потому что он цветет начала расцветать и пошел отсюда и пошел в гору вот вот вот, вот. это уже отцвело вот здесь уже цветет вот здесь здесь цветет а здесь будут семена образоваться образовываться и эти семена можно будет посеять но ну, я уже сеять не буду нам хватит реморсу здесь Эремурус. Там-там, на той кумбе, на той кумбе. И во дворе еще растет. Эремурус. И пчелки работают. Ну все, ребятка, всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Кривова, Печенеги. Эремурус разводится семенами и делением куста. Все, пока-пока.